Добрый день, дорогие любители игр! Вы на канале Мир Мелкон, меня зовут Никита И мы играем дальше Дальше в ферму Бургеров, Счастливица И все дела а, Так, знаешь, что хотел проверить? Во-первых Нет, а, коллега, а ты потерпи немножко Мне тут кое-что сказали Мне тут кое-что сказали, что я Немножко слепой Так, ясно, тут ничего не понятно а, как выйти? Как это покинуть? Как это место покинуть? Во, все, что-то нажал а, Сказали, что я Немножко слепой Немножко глухой Может еще и немножко глупен, это я не знаю Сказали, что где-то здесь валяются that? микросхемы Типа, точно Блять, точно Точно! Оказывается, микросхемы Все это время были здесь Сказали, посмотри внимательно. Я посмотрел, использую его на клавиатуре. Фанки Таун. Не забудьте нажимать зеленые кнопки, когда вас просят. И начинает... Это взломщик дверей? По всей видимости. Извини, я должен пойти. Так, а, во-первых. Во-первых, сейчас попытаемся чем взломать. Куда делись мои фигурки? Мои фигурки стояли здесь. Нет. Вру. То есть вот эта штука, это не фигурка. Это, скорее всего, ачивка за то, что я победил этого большого нашего пацана. Но куда делись фигурки тогда? Я в шоке. Куда делись фигурки? А, так, я на ночь еще оставлял котлету, но, по всей видимости, котлеты не остаются. Ты мне тут не шипи. Ну-ка, выключи нафиг это. А, эта дверь не открывается у нас, правильно? Да, почему-то до сих пор не открывается. Ладно. Идем пробовать двери открывать. А, ну да, точно. Точно, точно, точно. Привычка, привычка. Так, ну давай сразу эту дверь попробуем. Нет? Почему? Все, он сломался? А как, просто R1? А, вы не знаете код, может быть есть другой способ? Так я кинул. А что, а как ее использовать? Или она не сюда используется? Может выше? Серьезно, в натуре. Вы не знаете код, может есть другой способ. Так я живот жму. Это по-любому оно. Может на какую так, Может на квадратик, кстати говоря. На квадратик у нас использует примет. Точно. На квадратик. И чё? Два. Два. Пять. Да пять, подожди. Всего две кнопки. В смысле? Я не успел. Тут еще есть время. Хорош. Хорош. Лови мячик. Ну ты что не отбиваешь? Так, ладно. Ладно, покупаем еще одну батарейку, покупаем еще один клей. А, также, что я хотел сказать. Почему не вышла вчера серия? Не потому, что я такой там ленивый не захотел или еще что-то неполадки. Нет. А, просто. А, с тем графиком, который сейчас я себе выставил Я не успеваю каждый день по видео делать Просто и чтоб люди Чтоб люди не ждали Как бы Решил я в понедельник сделать выходным То есть без видео Я вижу тебя Я вижу тебя Есть Так отлично Я же надеюсь там не единственная микросхема была Потому что я если честно больше не знаю где еще искать так, а, погодь, это новая, да, появилась? Вот эти. Нет! Серьезно, подожди. Что, нельзя больше ничего поднять? Да ладно, ты угораешь надо мной. Wait, wait, wait. Она не могла быть единственной. Hey, да ладно. Я все просрал? Я все просрал? Косяк, а я больше не знаю, где искать Я больше не знаю, где искать Ты в курсе, ты слышишь? Мужчина Ладно, ладно, пойдем на работу Что я тогда могу сделать? Что я могу тогда сделать? Если честно, я думал, что нам дадут бомбу а, Из-за этого, но нам дают вот эти дешифраторы Хорошо Ладно, у нас не получилось ничего Сверхклассного А может теперь я могу эту штуку покупать? Погодь, а может правда я могу ее теперь покупать? мясо. Да не толкайся, дружище Нет Ладно, ладно, я пойду работать Я пойду работать тогда, что уж Раз, раз меня выгоняют, как бы, из дома Собственного Не дают ничего взломать Оказывается, на время надо было Я же откуда знал же Что мне в эту пятерку надо очень быстро попасть я бы тогда очень сильно постарался. А тут я, ну, навожу себе спокойно, не переживаю. Ладно, будем знать. Только я теперь не знаю, где нам найти микросхему, потому что сейчас жестко прям, жестко-жестоко меня как бы это, как у судьба. Снег. Хорош, уже зима. Уже зима. Не-не-не, пошли мимо музея. Я вообще первее в него в любом случае приду. Да, стой. А что это такое? А, колбас, два кредита. На автобусе ездить! До работы! Да ладно! Спасибо, сч... Спасибо, счастливец, но твой бургер в другом ресторане. Также сейчас мы в ресторане, я тебе это. Просто голова! Я... То, что вот до этого я а, писал то, что там типа я научился играть, то, что вот это все, это все фигня. Сейчас. Сейчас я тебе покажу, что такое. Ой, снега-то насыпало сколько. Привет, дружище! У тебя неплохо получается. Начальство считает, что ты сможешь обслуживать и водителей. Возле окна имеется выключать. Включи его. А, не включай, если не готов к новым клиентам. А, вот так, да? Да я готов, я же сейчас... Это... А, Смотри-ка, что он сделал. Я тут начал говорить, типа, да сейчас я тебе покажу скиллуху. И он решил меня как бы это, такой, типа, а, Скилуху ты покажешь. Да, ну давай, попробуй. Может, музыку включить для разнообразия? Блин, ну а вдруг она правда палевная. Я так это... Что-то за это переживаю. Блин, здесь нету, да? Блин, ну а где микросхема? Может, микросхема каждый день возобновляется? Привет, дружище. А я на автобусе доехал. Ты пешком шел, да? Ну. No. У каждого из нас... Тут, кстати, тоже дверь. Тут, кстати, тоже дверь а еще еще сейчас я все скажу сейчас я все скажу где кнопка то водителей а вот это Драйв, точно ясно так все сначала а блин я не отметился я уже давно не запускал игру где-то я не знаю дня два наверное Ну, пару дней да я ее не запускал поэтому немножко я это как... А, забыл чуть-чуть так ладно отметились сейчас все по красоте делаю смотри смотри просто сейчас сейчас просто как профессионал делаю просто как, лучше на свете так погнали погнали погнали погнали погнали погнали а -а -а -а, картошка раз два раз два а -а -а, так да блять да подожди я же сказал что я лучше Все пошло уже изначально, не по плану Подожди, подожди А, она сама закинулась, отлично Так, дальше, смотри, что делаем а, Раз, два Раз, два Стой, стой, стой, стой, погодь, погодь Блин, ну ты вот Ты слишком быстро делаешь заказ па... Что, уже? Засор, скажи, что засор Блин, засор, мой любимый засорчик Обожаю тебя просто Да, иду, иду, иду, иду Работа только началась, а уже засор. Как так-то? Как так-то? Еще даже не сходил никто никуда. Так вот подожди, заказ какой. Вы не, не даете мне шанса. Фрайс, шейк. Фрайс, жди, фрайс, готовится. Жди фрайс готовится. Так, пока наливаю шейк, сразу, сразу, сразу. А, раз, два, три, четыре. Раз, два. Да ладно, нет. Ладно, пошел в жопу. Пошел в жопу. А, фрайс. Фрайс и шейк. Фрайс и шейк. Фрайс и шейк. Так, это, это легко, это элементарный заказ, просто, просто не знаю какой. Так, опять кто-то ломится, опять кто-то ломится. Так, а, держи, держи. Кстати, клиента пока нету. Ой, пока нет других клиентов, отлично. Так, не нагнетайте, я вас уже не боюсь, это ж не хоррор, это такая добрая семейная игрушка. Так, а, раз, два, раз, два. Отлично, погнали. Просто я тебе сегодня скиллуху показываю, прям профессионализм. Дурак, ну что делаешь? <связать> так, подожди, это какая-то паленая котлета. Это какая-то паленая прям котлета. <связать> <связать> идет, идет, смотри, блин, идет. Так, а, фрайс, нагицы. Нагицы есть. Тут у нас что? Тут у нас готово уже все. А, так, куриную котлету сейчас закину. Раз, два. А, потерпите, потерпите, нихера страшно. Раз, два. А, это раз, два. Я надеюсь, да, возьми ты ее, пожалуйста. Я надеюсь, они не портятся уже в готовом виде. Че, по не портились-то? Так, все, отлично иду. А, куки, хэппи ну окей. Туалет. Да, да, да, в туалет. Иду в туалет. Иду в туалет, все хорошо. Там что-то сосиски надо было закинуть. Сосиски. Так, отлично, иду иду иду. Свет выключили. Вот засраться. Так. А, happy Dog, no ketchup, но поппин порк сэндвич, но. О, без лука, серьезно. Так, так. А, я думаю, этих котлет должно хватить. Так, а, без onion, без onion. Без онион, без онион, Сейчас приготовлю. Сейчас, раз, раз. А, раз, вы выключи. Два, три, а, четыре. Вот только вспоминал в прошлой серии, что. По-моему, в прошлой серии, что не заказывать без лука. Так, подожди, а что из вас это? А что и надо? Поппин порк, да? Поппин порк, по-моему Порк? А, да, поппин порк а, Поппин порк Поппин порк Так, и Два Д... Что это? Две сосиски Две сосиски, две сосиски Без кетчупа и горчицы а, Раз, два а, Раз, два Раз, нельзя Нельзя пока сосиски Там кто-то бежит, смотри Бежит марафонец. Так, что? Засор в туалете? Блядь, это сам... Я сейчас заказ просру. Я сейчас просу заказ. Здравствуйте. Вы что-то хотели? А, раз, а, два, три, четыре. Вот так вот так вот так вот так вот так вот так вот так вот. Раз, а, два, три, четыре. Да вы что, блядь, делаете нахер? Почему ты не можешь выкинуть мусор по-пацански нормально? Я хер... Я, я вообще... Что? Я же выкинул мусор! Да иди ты нахер! Я выкинул мусор! Блин, сосисечки мои, сосисечки. А сосиски, кстати, нормально, да? Они не горят? Серьезно. Да ладно. Или просто еще не, не время. Еще не время, может быть. Поэтому, как бы так. Так, так. Так. Так. Так. Ага. Я все да. А, еще, я, кстати, хотел взять, ä, попробовать, ä, кинуть один, одну котлету, чтобы она специально протухла, чтобы если мы проиграли, у нас уже была... Блять! Ладно, ладно, ладно. Бери, бери, бери. Где она, где она, где она, где она, где она. Главное ее найти. Вон она, она вон там. Она вон там, она вон там. Блять! Подожди, подожди, подожди, я тебя вижу, я тебя вижу. Так? Блять! Да ладно, его еще пожарить надо. Хорош, хорош, хорош, хорош, хорош, хорош. Ага, ага, пожарится, пусть пожарится. Пужарится, пожарится, подожди, подожди. Пусть жарится, пусть жарится, нормально все. Когда готово будет? Когда будет готово? Блин, если бы я знал сырое мясо. Протувшее мясо бы заранее пожарил. Стоит, стоит. Стоит, стоит, стоит, ждет. Так, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно. Готово, готово, готово, готово, готово, готово. Так, так, так, так, так, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно. Uh, есть все шансы сейчас сделать бургер. как я достану? Так, достану. Отлично, отлично, отлично. Красиво. Никаких ей нафиг ни лука, ничего. Так, проверяем теорию, проверяем теорию. Бля, дверь закрой, бежит, нахуй. Сука, не успел. Да ладно! Тихо-тихо-тихо, бегу. Я прошел. Да ладно. Вы уже отметились, зажгите вывеску открыто. Что, опять? А, подожди, я заканчиваю смену. Да ладно. Серьезно? Куки Соломон Нагец Софт Дринг Софт Соломон Нагец Так Куки Куки Куки Куки Достань Достань Соломон Нагец еще Ой иди ты нахер со своими этими Если она еще раз придет это будет вообще попадос Или я его все я, Или я ее навсегда вырубил Или только это разовая акция Только мне интересно что я в том заказе сделал неправильно Может я что-то не додал Скорее всего Потому что я что-то Я вроде как все сделал Ой, все такое грязное вокруг, противное. Ну, мы победили, как бы корову проверили теорию. На самом деле, вот она отгоняется. Проблем ноль просто. А что мешало мне сделать это раньше, я не знаю. Salomon nuggets, shake, of drink, happy deluxe, no cheese. Happy deluxe у меня где-то есть. Happy deluxe. Да ладно, они тоже протухают. Хорош, хорош. Блин, кто же знал? Я думал, готовое мясо не тухнет. Что я... Что я сделал не так? Да все не бухти. А, нужно включить приборы. Включаю. Включаем. Так, ну я вообще вроде как успеваю раньше закончить, чем заказ мне нужно отдать. Да я его и не успеваю отдать так до конца смены. А, вот это мне может подставить. Найдите живую крысу в ресторане. Где? Рэми. А я тебя вижу. Куда ты пошел? Куда ты пошел? Я тебя вижу. Женщина, подвидись а, это, это не наше, это кто-то с, улиц, с улицы с собой принес. Отвечаю. Все, идите домой, идите домой. Блин, Рими зря умирал. Пойдем его на котлеты пустим. Нормально. Нормально, пойдем его на котлеты пустим. Все. А, будешь говядина теперь. Теперь ты говядина! Запомни, сразу, да, рост какой. Сначала ты вроде крыс, а сейчас ты уже полноценная здоровая корова или бык. Почему нет? Так, все, иду домой, иду домой. Все, надоело эта смена. Ничего полезного абсолютно не сделали. Ну, как не сделали? Мы, получается, выжили после встречи с счастливицей. Правильно? Проверили теорию. Попытались э, сделать красиво, то есть... Э, как, как это я говорил? Попытались сделать так, чтобы у нас процесс был отлаженной работы. Но что-то что пошло не так. Все-таки более размеренно оно мне больше идет. Но идея, то, что сразу закинуть печеньки и пирожки, она офигенная. То есть закидываешь, вообще по идее туда по 4 пирожка и по 4 печеньки закидываешь. Готовишь и тебе этого на целый день хватает. С наггетсами и картошкой та же самая фигня. В принципе ничего такого там это. Так, может, я могу купить в каком-то другом? Что? Что за сигнал? Может, я вот здесь могу купить э, микросхему? Вот, чип для передатчика. Давай, может, это оно? Ой, я два взял. Точно, это оно! Красиво, красиво. Беру, беру, беру, не знаю. Дверей много. Дверей много. А, поэтому, давай я четыре возьму. А там дома, как бы, у нас есть э, клей и батарейки. Клей и батарейки есть, поэтому как бы пофиг. Все отлично. Отлично, я нашел их. Я нашел их. Как бы сам нашел в магазине. Никто не подсказывал. Без папы мам. Сам накопил. 200 бачей. Подожди, почему у меня 200 бачей? Я вроде. А, ну я же зарабатываю, я и трачу. Ну, блин, да, да, да, да. Такое... такое себе, конечно, удовольствие, когда ты как бы зарабатываешь и в то же время тратишь. Это как, знаешь, дети думали в детстве, так, если у меня 20 тысяч зарплата, то, значит, через 3 месяца у меня будет 60 тысяч. А? Это просто железобетонная логика, да, даже вот некоторые 18-летние до сих пор так думают, школу вот заканчивают всякие вот эти, а колледжи там вот эти, как после школы, которые после 9 класса, и такие думают, что все как бы это, есть такие, есть такие, как бы не смотри на меня то что они думают что все вот сейчас я пойду работать даже если я буду зарабатывать там каких-то 20 25 тысяч мне этого типа за глаза хватит ага хер, хер там плавал как это так не работает так отлично отлично дружище мне показалось что-то они были здесь да Наверное, да рон тв идет Топ 10 Dream Jobs, Статус пост-инфлюенсер, Эвент промоутер, профессиональный лип синсер, uh, Digital currency трейдер. Looks like we, uh, we will all be in. Обскура. Опять это обскура, блин. Обскура, почти как апстерга. Почти как. Uh, что у нас там еще было? Амбрелла, во, господи, пытался вспомнить Как я мог забыть амбреллу вообще Так, пока готовь, пока готовь мне этот передатчик Пока готовь передатчик Ой, надо было это поскидывать Что ж я туплю Подожди, а, давай я поскидываю Давай я поскидываю вот сюда в уголок Ну блин Да, он дает мне каждый день Новую, ладно, ладно, будем знать Будем знать, но у меня не было времени ждать И проверять это а, пригодится, как бы, деньги есть На что их еще тратить, я не знаю Так, на квадрате А, все, я готов, я готов, я готов, я готов я готов. Двойка а, Че порой поменялся Было двойка в прошлый раз, потом пятерка А-ха-ха-ха-ха а Так-так-так-так-так-так, отлично а, а а а Последнюю кнопку давай, я должен спеть Пятерку давай Бляха Отлично Открыл? Открыл. Хорош. Что так темно? Ой, блин, упал. Рюкзак. Жетон. Рюкзак, рюкзак. Называется трофей. Получил рюкзак хорош. Молодец я, молочек. Как им пользоваться? Теперь я больше вещей могу носить, правильно? Так, ну как я... Меня пытаются нагнетать какой-то страшной музыкой, но как я могу здесь не обсуждать? Подожди, ладно Ой, какой неприятный звук Здрасте Напугать мне хотели, ладно Бля, я засой, я не зассал, что закрой нахер Так, а вот эти просто закрыты, да? Так, я предлагаю Я предлагаю сейчас Как пользоваться рюкзаком так, подожди. А, клей мне нужен. А, вы вот сейчас проверим. Я сейчас возьму 4 клея и 4 uh -huh. батарейки. Давай. И, скорее всего, как-то нам покажется, как рюкзак используется. Он же, по идее, должен больше вещей, в... вещей вмещать в себя. А, блин, стой. Стой, стой, стой, стой, стой. Так, а. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Так, теперь клей. Сосед думает, что я там, блин, я не знаю, чем занимаюсь, терроризмом или чем, потому что, потому что батарейки, у вас слишком много предметов. А как рюкзак использовать? Как использовать рюкзак? Так, секунду. Секунду, настройки, настройки управления. А, управление. Рюкзак, рюкзак, открыть рюкзак, трю... папа, папа. кружок. Так, все, я понял, я понял, как закрыть? Как закрыть? А, назад. Назад. Продолжите. Кружок. А, я это сложил в рюкзак. Понял. Понял, принял, осознал. Так, а, бежим. Э, стой, ты что делаешь? Зачем ты так делаешь? Так, все, я мастерю еще до шифровщиков. Так, клей. А. Oh, Же... Смотри-ка. Зачем то уронил? Так, а они мне, в принципе, не нужны, поэтому я их скину сюда. Бляха, муха, неудобно. Как неудобно это сделано? Бляха, ой-ой, очень неудобно. Так, кружок, крестик, Р2. Кружок, крестик, Р2. Кружок, крестик, R2. Кружок, крестик. Как сначала положить? Все кончилось, что ли? Ладно. Давай еще одну. А, тут есть как минимум еще одна комната вот здесь. И как минимум у нас есть еще а, комната нашего этого. А, в подсобке. На работе. Так, погнали в комнату нашего этого. Коллеги, зайдем. Так, дружище, ты же не против. Я зайду. Ты все равно... По... Да не толкайся, пожалуйста. Ты же все равно там, по-моему, не живешь. Я... я смотрю, у тебя вообще разницы нет, где спать. Ой, я знаю, почему на этой мышке еще удобнее играть в эту игру. Потому что вот наводить на вот эти клавиши с помощью аналога неудобно. Отлично. Дружище, я в твою комнату пошел. Да ладно, какая-то локация новая? Прогрузка пошла? Так, что по времени? Время нормально, мы сегодня, я смотрю, много чего успеваем. Дружище. Фига, у тебя плазма, откуда? Я тоже такую хочу. Он, смотрю, вообще фанат. Фанатеет по ним. Так, ладно, давай послушаем сначала. Mm -hmm. okay. А, Здравствуйте, меня зовут Теодор Оливер Эмерсон Но мою семью зовет меня ТО А мои друзья э, звали меня ТО, ТО. Я здесь хотел избавиться От этого прозвища И наконец сделал это, когда попал сюда сейчас, э, сейчас бы я удал все, чтобы услышать Как они еще раз называют меня ТО Все, он короче от... Нормально ты тут чилишь, Конечно Блин, жетон был использовать Нормально ты вообще Тут я смотрю чилиш, колбасишь Подожди это мой коллега? Но почему я когда выхожу в У него он вообще фанат конкретно, он прям поехавший. У него тоже два телека а Вывеску. Лосось. Воу-воу-воу, полегче. Даже не хочу знать, что он здесь делает. Не понял. Это душевая? Очень странная душевая. Ладно. А, что даже нечего у тебя тут за этого? Вот? Забрать? Ну блин, друг, это так не работает. А ты что это с работы таскаешь? Еду! Я тоже возьму. Дружище. А, -а, -а так когда у меня шкаф откроется, у меня там фигурки будут. Слушай, я забираю это. Извини, конечно, но я это забираю. Нет, не забираю. Блин, не забираю, серьезно. Ты что такой жадный? Мы с тобой... Я, между прочим, ты работу не потерял еще только благодаря мне. Ладно? Ладно. Ладно, я запомнил, я, я запомнил его, я его запомнил. Босс всегда наблюдает, но не слушает. Звука-то нет. Здравствуйте. Сюда я вот до сих пор не могу зайти. Но это, по-моему, квартира моего чувачка, который там... А внизу есть, кстати, внизу а, дешифраторы. Нету. Вспоминаю, где еще есть. По-моему, только на работе, больше нигде нету. Ладно. Тогда идем на работу. Будем. Сейчас поспим. Ложитесь спать, все правильно. А, картошку в холодос, кинь. Хотя холодос не работает, нифига, как бы бесполезно, но. Ладно. Коллега не против, коллега как бы поделился. Хоть что-то полезное сделал за какая-то. За 5 серий. За 5 серий хоть что-то, хоть какая-то. Пользовать его есть, взял картошки. Взял картошки, которую не могу съесть. Почему нет? Так, а, приготовлю сразу. Нет, какой? А, нельзя работать на ночь, как бы и так устал, как бы все, дверь закрывай. А, на работу, когда пойдем, надо будет не забыть прокачать. А... Да закруто, е Надо будет не забыть прокачать а, за счет жетонов наши способности. Так, отлично, я спать. 30. Опять там. Слышишь? Блин, там опять включился этот трейлер супергеройский. Из прошлой, из прошлой по-моему, серии, да? По-моему, в прошлой серии был этот супергеройский трейлер. А, не знаю, сколько нам еще нужно, чтобы пройти игру времени. У нее же должен быть какой-то логический конец. Но, сколько я понимаю, он должен быть. Потому что, как бы... You know Минутку. Секундочку. Я покупал батарейки. Покупал? Покупал. Я покупал клей. Покупал? Покупал. Серьезно, то есть все, что у меня не остается в моих карманах, оно автоматически пропадает? Да ладно, это... Это такая глупость на самом деле. То есть я уже купил батарейку. Почему я должен платить за еще одну батарейку? Это, это капец, это просто какое-то издевательство. Это, это бьет по моему бюджету, по моему карману. Я же все рассчитал. Я думал, у меня есть батарейка, у меня есть клей. Почему вы вносите, э, э, создаете вот эту дыру в моем финансовом положении? Блин, ну серьезно. Спасибо. Спасибо огромное. много благодарен. А как приготовить бомбу? Бо бомбу. Бомбу бургерную. Как приготовить? Я не знаю. Ладно, пошли на работу. Пошли через балкон. Оп. Через балкон, чтобы нас коллега не заметил. Как бы опять попробуем вот этот ход сделать. Просто просто раз я вернулся. Он такой, а ты где был? А ты чё? Ты не спал дома? Ты, не... Ты не ночевал дома? Нехорошо. Начал так осуждающий на меня смотреть. Будто я какой-то там опять ду думал, что я как бы там это как с ночной вот этой тусовки пришел. Сейчас спать завалюсь. Придется ему за нас двоих работать. Осознал, что как бы как бы все. Придется работать. Вот для него это стало такой трагедией. Как бы понимаешь? А тут я сейчас тихоря, тихоря еще и на автобусе. Он меня тогда точно никогда в, жизнь, в жизни меня не поймает. Не успеет прям вообще никак. Но, как бы ни было печально, это все скрипты, и он, конечно же, успеет. Как иначе? Ну, как он может не успеть? Это же то, который был когда-то, между прочим, нормальным человеком, как мы узнали по записи. Вот что, вот что работа делает с людьми. Наглядная, наглядная, наглядный пример. Так, не запускаю ничего. Кстати, только обратим внимание, какой же здесь большой э, детский вот этот уголок. Высокий. Под него аж на второй этаж подстроили, прикинь. Все для детей, все лучшее детям, как говорится. Я как бы не завидую, ничего такого. Вот, все. Ага. Ноль, дальше всех тянутся. Держу на пятерке, потому что от нее быстрее всех тянуться ко всем остальным кнопкам. Эй? Хе-хе-хе. Надо поближе встать. Да подожди, одна и та же кнопка. Подстава. Отлично, что здесь? Эй, дружище, что делаешь в моем офисе? Кто разрешил войти? Алло? Ах, да, рация же работает в одну сторону. Послушай. Так-то лучше. Теперь не придется слушать, как этот тип болтает без умолка. Ой, спасибо, дружище. Кто он вообще такой? Мелкая сошка, которая платят, чтобы он следил за тобой? Я твой новый экскурсовод. Спасибо за выбор нашей авиакомпании. В общем, на твоем месте я бы точно не нажимал на этот рычаг. Ты меня забайтил. Забайтил меня. Ну вот этот наш этот как вот, дружище андроид. Что это? Записки, записки. Собираем, собираем. балс. Так, ну я жму на рычаг. Жми на рычаг, кронг. Пошли. И чё? А, это люк. Отлично, мы куда-то прошли в новую локацию. Хотя уже надо заканчивать как бы. А мы в новую локацию нашли. Ладно, давай посмотрим. Если вдруг недолго, то мы ее прощимаем быстренько. Ой-ой-ой, а... как все страшно выглядит. Вот наших ребят делают. То есть я нашел подпольный лабор. Ой-ой-ой-ой-ой. Как-то очковенько на самом деле. Так, я вижу два шнура. Пошли на этот. Ой-ой-ой, какая музыка напряжная, а? Какая напряжная музыка? Если выйдет скример, я умру нафиг. Я просто умру. Отлично. Счастливица? Это я победил, то, что здесь? Ой, не-не-не. Ой, отвратительно, отвратительная напряженная музыка. Если кто-нибудь выскочит, я правда, я тут прям... Я прям на записи сдохну. Прям, прям вообще просто... Вот эти, вот эти, да, вот эти, ай! Вот эти скребут когтями мою душу. Так, вот я выключаю этот. Блин, вот э, вроде как логично идти по проводам. Но что в той стороне, в которую я не ходил? Интересно же. Любопытно. Да хорош ты, блядь, не мешая! Ну это ладно, этот не страшно, это лох. Здравствуйте. Слушаем запись. Роботы-клиенты стали намного совершеннее. Соверш... Блять. Совершеннее с тех пор, как... как я покупал амбар. И выглядят менее жутко. А, мне удалось захватить одного из них, обесточить и снять с него, после чего я выкинул все его конечность на той жуткой парковке. Я взломал голову у себя в мотеле, пока была не моя смена. И как это не удивительно, он ожил. А, у него есть настоящая личность, он никогда не замолкает и через раз неудачно шутит. Но Вик... Вик мой единственный друг. Это... А, однако этот виртуальный интеллект кибернетический не просто тот, с кем я могу поговорить. Он поможет мне выбраться отсюда. Ладно. Мы нашли рецепт. Вернись в квартиру, чтобы заняться изготовлением. Кирпич. Ух. Беру кирпич. Я сейчас прям в рожу брошу этому. Этому таракану. Но ну, музыка такая, так-то да. Напряженника немножко. И она местами сильнее. Мы в ту сторону не ходили. Выход вообще в этой стороне. Почему бы нам не сходить в эту сторону, да? Я тоже так думаю. Как бы, может, это плохая, конечно, идея? Почему плохая? Хорош. Хорош, здравствуйте. Ладно, давай еще запись. Так что, я дождался. Не берет. Не хочет. Подожди, а если я... Как из этого выйти? Вот если вот так сейчас скипнул запись. Не берет. Хорош! Не хочет брать. Ой, подожди, зачем я фонарик? Все. А, в принципе, не так много-то это. Мы с тобой здесь прошли ну в смысле и по времени эта локация не такая долгая я нашел рецепт как я как понимаю нам сейчас скажут что нужно еще делать скорее всего для бомбы здесь выход а где вот а так а как а да все отлично отлично но у проблем уну проблему или уна это одно да уна это один <laughs> ну проблем у нас здесь больше на самом деле но сейчас тогда 40 минут. Давай, наверное, вот сейчас на этом будем заканчивать. Начнем в следующий раз а, с нашей смены. Как бы начнем сразу с рабочего процесса. как бы. Положу кирпич сюда. Мне не пригодился. Вот. А, включаем свет. Включаем свет. Правильно. Отмечаемся. Встаем за кассу. И... На этом закончим. Сделали, на самом деле, больше, чем я вообще рассчитывал. То есть... Э... Так еще не смотри, как будто в проходе кто-то стоит, да? Какой-то кубический человек. Ладно, не суть в этом. <связь> мы научились пользоваться дешифраторами. Взломали все двери, которые я, по крайней мере, видел. Нашли новый рецепт. То есть, э, нашли рюкзак. То есть, мы вообще как-то продвинулись, хоть как-то в каком-то... Я, te... я видел... Я видел, ты шевелился. Я все видел. Я все видел, все снято на камеру. Тебе все. Все, все, все, все, все. Все. Я вызываю охотников за привидениями. Успокойся. Можешь паниковать. Успокойся, можешь паниковать. Все. Так что будем дальше разбираться посмотрим а, в следующей серии что у нас за рецепт мы нашли такой новенький который я надеюсь бомба создадим бомбу взорвем здесь все чертовой матери и свалим с этого места а теперь подписывайся на канал ставь лайк не забывай оставлять свой горячий комментарий подписывайся на социальные сети все ссылочки в описании и мы с тобой увидимся в следующих видео пока пока